Срочная новость. Сбербанк в Крым пришел. Вы да же, не зарплат... не Вы же зарплаты там будет? Как не спешить? Я, я вам честно говорю. <свят> Люди не верят, что Сбербанк пришел в Крым или, во всяком случае, придет в Крым. Ну, Но прокомментируйте. Новость это хорошая, индифферентная. Да ну, <свят> хорошая новость, да. Хороший, хороший банк заходит в Крым наконец-то. Будете пользоваться? Будем, конечно. Что, откажетесь от старого банка? Почему бы и нет? Давно пора было заходить. Чего 8 лет ждали, да. Тоже непонятно. Собственно, в семье они не заходили, непонятно. А будете пользоваться банком? Я госслужащий, я что есть, что есть. Что, скажите, вас эта новость обрадовала, как-то вдохновила или что? Ну, нормально, да. Нормально? Да. Будете пользоваться? Ну, а Восемь лет почему долго ждал чего, чего ждали Пока не было на стабильности? наверное стабильности может какие-то условия были у нас Прямо сейчас как? может мы а подтверждены сейчас? что мы никому не да. нечто ну, плотники на... они добавляют стабильности Банк, нет думают, нет что крым не отдадут все пора заходить вот. правильно Сперед все осознать, значит россия да. значит... согласна с этим конечно фигушки да крым россия Севастополь, Москва. Ну, Сбербанк в Крым приходит. Ну. Да, класс, вообще здорово. Да, мы этого и ждали. Восемь лет. Восемь лет. Мы Сбербанком не пользуемся, мы пользуемся РНКБ. А, реклама началась. Ага. Скажите, а что это значит, почему Сбербанк приходит в Крым? Это вот о чем говорит? Молодой человек, я опаздываю на работу. У меня урок через 10 минут. Вот вы меня задерживаете. и люди, учителя наши. Да. Всего доброго. Что не сыграло? Почему у вас нет праздника на глазах? Ну а почему он раньше не пришел сюда работать? Российский банк на территории России не работает. Странно. Дождались, пока его отсюда, отовсюду да, выбили? Ну да, это очень странно. Но это же не российский банк. Там же только контрольный пакет только в России. А, собственно говоря, он вовремя пришел? Своим временем Да вообще без разницы. Без разницы да? Ну здесь же есть РНКБ. Есть он пользоваться. Ну да. Отлично. Будете пользоваться? Обязательно. У всех есть деньги, видимо, слушайте. Один я не буду пользоваться. Скажите, вот теперь он будет. Вот у вас есть карточка и прямо здесь будут банкоматы. А, как бы, почему? Это удобно для клиентов, которые приезжают с материка. Вы рады? Да, да, рады. Что вас радует? Доступности, переуслуг, банковских будет. А у вас есть деньги пользоваться Сбербанком? Ну, есть. То есть это удобный банк на самом деле? Удобный. Вы пользуетесь да? Да. А, вот люди считают, что раз уж Сбербанк пришел, то Крым не отдадим. Это так? Ну, я уверена в этом, да. Деньги не отдают так просто наши люди, да? Да, действительно. Мы поздравляем вас. Спасибо.